Мне не продать квартиру. Есть магические манипуляции есть. Во-первых, надо квартиру сначала почистить. Вполне вероятно, что там не привязаны те самые астральные эфирные сущности тех предыдущих жильцов, которые там жили. Люди, которые были привязаны к этой квартире. С одной стороны, это в вашем случае, я вообще говорю, почему не продается квартира? Во-вторых, может быть, против домовой, бывают домовые, которые очень привязаны к своим хозяинам и привязаны к месту, и они ни в коем случае не дадут возможности хозяину выехать из этого места. Так бывает, но редко. Так обычно бывает в старых домах, в старых квартирах. Третий момент, если новый дом, но там же жили какие-то люди? Нет, никакие? я купила совсем в Ну совсем. Тогда вопросов нет. Если на самой квартире не, никакие, не лежит никакие печати отчуждения, значит что-то не с квартирой, а с вами, вы же продаете, да. да. вы не можете да. продать, значит, соответственно, что-то что что не в порядке с вами. Либо вы не хотите продавать эту квартиру, Ой, как значит, значит дело в другом. Вы не можете привлечь к себе достаточных покупателей. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть это делается другим ритуалом. Это делается специальный обряд на открытие дорог. То есть вы сейчас находитесь в закрытом состоянии, вы хотите, но находитесь под определенным поконом. То есть представьте себе, вокруг вас такой вот кохот. Вы желание высказываете, а оно об стенку разбивается, и в мир не выходит. Вы желание высказываете, и оно не выходит. Значит, соответственно, этот кокон либо поставлен когда-то вами, это называется защита либо поставлен на вас, это называется закрытие дорог. Значит, в любом случае вопрос решается чисткой. Чистка в зависимости от того, на каком канале ты работаешь. Работаешь на руническом канале, делаем чистку рунами. Работаешь на христианском канале, делаешь чистку через молитву, через пост, через покаяние, все вот эти вот методы. Работаешь там на мусульманском канале, совершаешь харшин на меху. У каждого свои методы очищения и раскрываешь себе, вот снимаешь этот кукон, раскрываешь себе дорогу. Да, и делается обряд на открытие дорог. То есть все такое обряд на открытие дорог? Это восстанавливаешь связи от себя с окружающим миром, да, от себя с какими-то определенными эгрегорами. Это как вот лучики вокруг себя опускаешь, да, закидывая программу информации. Соответственно, к тебе в ответ будет что-то приходить. То есть надо решить вопрос. Если квартира новая, если никакая симптоматика не подходит, если цена адекватная, Адекват. если цена адекватная, то речь может пойти только о тебе. Тебя не слышит мир. То есть он твоих желаний как бы не считывает. И поэтому здесь надо просто сделать чистую, то есть снять, снять вот этот вот ненужный окон, который тебя закрывает от окружающей реальности. С одной стороны, он может уступать в качестве защиты, то есть тебя ничего не пробьет, но с другой стороны и ты не пробьешь, потому что он же двух сторон. Пожалуйста. У меня наоборот. У нас, я в течение 7 лет уже бьюсь. Значит, у нас куплена часть дома, но не дают землю. То есть она есть, uh -huh. и она прописана, что она будет наша, но одна бумажка упирается в другую, а другая упирается uh -huh. в третью, там три бумажки. Uh -huh. У меня вот сейчас будет уже шестой заход в суд. Uh -huh. И даже до смешного судья принимает заявление пишет, что я это дело не рассматриваю, передаю в другой участок, в соседний кабинет. Uh -huh. То, что, ну, как бы, ну вообще просто, ну, uh -huh. ну вот, мне не пробиться. То ли как-то в, в, в земле, вот в этом доме что-то, вот, что не дает, вот, что... дом ты купил. Не дом, там часть дома, часть дома. Ты его купил. Да. Он принадлежит тебе, да. Земли никак оформить не могут. Да. Да? Значит, бумажки, э... просто бумажки. Ну, просто понятно. Ну, ну, да, ну, да, смотри, да, просто считаю, бумажки да. это, это формальное признание того, что земля твоя. Но чтобы формально она была признана, она должна быть признана фактически. Ну, да. Государство не является хозяином земли. Это иллюзия. Оно оформляет бумажки. Uh -huh. Хозяином земли являются силы, которые mm -hmm. на этой земле живут и которые ее охраняют. По какой-то причине сила не желает тебя принимать. Значит, ты должна ее задобрить, ты должна с ней договориться, ты должна съездить на эту землю, принести дары духам места, посидеть там, помедитировать, поговорить с ними, что им надо, почему они тебя не пускают и заключить с ними договор. И вот когда ты договор с местом заключишь, вот тогда у тебя твой, все твои бумажки решатся просто автоматически. Сделай, сделай этот обряд. Как-то правильно а обряд. Как -то, как -то, правило можно. Какой-то алгоритм там есть или просто вот так же... В язычестве алгоритмов нет. нет там там все происходит на силе людей. Ты должна показать духом этого места, самой семье, что ты ее очень любишь. И что ты готова называется, за нее бороться. Ты готова о ней заботиться. И тогда она скажет хорошо. А социальный мир, он уже, что называется, подписывается. Да. Через некоторое время все получится.